Всем привет! Наконец-то представляю вашему вниманию суммирующее видео про типы слов. Информации набирается очень много, так что, чтобы не получилось слишком длинное и запутанно, я разобью эту тему на 4 видео. В первом рассмотрим слова, базовая форма которых заканчивается на гласную, и возьмем только единственное число. А во втором видео рассмотрим эти же типы слов, но во множественном числе. Обратите внимание, существуют разные способы классифицировать типы слов. Я рассказываю способ, который удобен мне, который понравился мне. Эта система изначально учитывает и множественное число. В финском языке 8 гласных. О-У, Э-Ю, О-А, И-Э. Все они могут быть в конце слова. Возьмем 5 столбиков. В первой запишем слова, которые заканчиваются на «о», «у», э, Во второй слова на «о» и «э». В третий слова на «и», Четвертый на «э», а в пятом отдельно будут слова на длинную гласную или на две гласные. Возьмем сначала первый столбик и запишем четыре слова, в которых не будет происходить чередование КОПТ. Эти слова «тало», Дом, таулу, картина, пюль сова и хюль полка. Просклоняем их по основным падежам. В генетиве окончание n. В портитиве прибавляем а либо а в соответствии с гармонией гласных. Помним о ней и в падежах мисса «мила». В лативе мигин удлиняем последнюю гласную и прибавляем n. Теперь посмотрим слова, в которых будут происходить чередование КОПТ. Давайте я не буду подробно останавливаться и комментировать КОПТ и падежи, так как не это является темой видео. Вы всегда можете поставить видео на паузу и не спеша ознакомиться с таблицей. В сводную таблицу можно записать коротко, например, вот так. Полную финальную таблицу можно скачать по ссылке в описании видео. Кстати, в моих примерах только существительные, но прилагательные тоже относятся к этому типу слов. Внесем несколько примеров. Я думаю, с этим типом слов все просто, так что перейдем к следующему. Этот столбик мы разделим на две половинки. В единственном числе разницы не будет, а вот во множественном мы ее увидим. Возьмем для начала четыре коротких слова. В этих словах по два слога на КИР-Я, КАУП-ПА, ВЕЛ-КА. Два слова без чередования КОП-Т и два слова с чередованием КОП-Т. Сразу во всех падежах, если нужно, останавливайте видео и смотрите подробнее. Теперь возьмем длинные слова, это слова, которые оканчиваются в базовой форме на И-Я или на И-Я. Сюда же пойдут слова, которые заканчиваются на КОКОА. Например, мансика, мустика. И несколько слов на ла-ля на ра. В другой столбик запишем слова, которые по-другому меняются во множественном числе. Последняя буква А либо Э а -а будет меняться на И. Примеры без п Т. ЛОМА, ЮНА, СЕЙНА, КУВА – это также двухсложные слова. Несколько примеров с чередованиями КОПЭТЫ -э – ПЁТА, пойка, ЛЕЙПА. Сюда же относятся и длинные слова, такие как КАНАВА, ОСЭМА, охельма. В этих словах три и больше слогов. В этот столбик запишем также слова, которые заканчиваются на АЯ – Такие как опытая «хойтая». И в первом и во втором столбиках, конечно же, могут быть и прилагательные. Такие как «халпа», «лая» в первый столбик. И кюльма «кова», «вэра», «лукуйса», «валтава» во второй столбик. Переходим к следующему столбику. Здесь у нас слова, базовая форма которых заканчивается на «и». И этот столбик мы, в свою очередь, разделим на три части. В первую часть запишем так называемые «лайна санат», то есть заимствованные слова. К примеру, «ласи», «буси», «хотели», «такси» и другие. В некоторых из этих слов будут происходить чередования КОПТ, например, «панки», но в некоторых не будет, а, например, в слове «муки». Скоро мы посмотрим подробнее. Во второй столбик запишем так называемые старые слова. Эти слова мы разделим на две группы. Различаться они будут только в портативе единственного числа. Первая группа, у них портатив будет заканчиваться на EO, э либо «е-э». -э. Это такие слова, как суоми, ними, мэки, йоки, ярви, лехты. У слов второй группы партитив единственного числа будет заканчиваться на та либо та. Это такие слова, как тулей, также и тулей, киели, ЛОХИ, ЛУМИ, МЕРИ, СИЯНИ, СУРИ, СААРИ и другие. Последняя группа – это старые СИ-слова. Si слова, которые заканчиваются на СИ, si", и это очень старые слова. СУСИ. Тайси, уксикакси, висикуси, восикауси и другие. Теперь посмотрим, на каком основании я разделила слова именно таким образом. То есть, чем эти слова будут отличаться друг от друга в разных подержах. Возьмем по одному слову из каждой группы, для начала слова, в которых не будет происходить чередование к Впрочем, в старых словах на чередование чередования Т будут происходить всегда. Возьмем для начала довольно употребляемое слово кяси рука. В слабых формах будет де, в сильных формах т. Теперь смотрим другие слова. ЛАСИ это новое заимствованное слово. Во всех формах в конце основы будет И. НИМИ это старое финское слово. В формах «и» меняется на «е», в партитиве прибавляется «а». Старое слово на «и» – «киели» -э – точно так же «и» меняется на «е», но в партитиве единственного числа «и» исчезает, окончание партитива та. Возьмем для примера еще четыре слова. Новое заимствованное слово «панки» Здесь будет происходить чередование купы т, но помним, портитив и иллатив михинмото всегда сильные. Затем старое слово, в котором и будет меняться на е. «э», Лехты, соответственно, в слабых формах т меняется на д. Старые слова, у которых также и меняется на э, но у которых немножко другой портитив. Сходу я не нашла слов, в которых бы происходили чередования КОПТ, но прокомментирую. Часто говорят, что эти слова заканчиваются на ЛИ, РИ или НИ. Тем не менее, к этому типу относятся как минимум слова ЛОХИ, а также два слова на МИ. ЛУМИ и ЛИЕМИ. И напоследок часто употребляемое слово ВЕСИ (вода) в разных падежах. Заносим в нашу табличку все слова на «и» и переходим к следующему столбику. Это слова на «э». Здесь будет попроще, но тем не менее этот столбик мы тоже разделим на две части. Одна часть будет поменьше. В этом столбике будет меньше слов. У этих слов конечное «э» не удлиняется, там не происходит никаких изменений. К этому типу относятся, к примеру, слова «налле», Здесь возможно чередование КОПЭТЭ. Другой столбик будет побольше. Отведу ему две трети места. Здесь будут слова, заканчивающиеся на е, э, у которых основа будет удлиняться. И в единственном числе основа будет заканчиваться на длинную Э. Рассмотрим сначала слова из маленького столбика, то есть те, у которых конечное «э» не удлиняется. К этому типу слов относятся около 200 слов. Это молодые заимствованные слова в большинстве своем. К этому типу относятся и некоторые имена, типа «калле» и «фамилии». На экране вы видите один пример, в котором будут происходить чередование т Это слово «нукке». Теперь перейдем к словам, у которых «е» «э» в конце основы будет удлиняться. То есть генетив будет, к примеру, «перхэн», «мисса», «милла», «мото», «перхээса» или «перхээла». Портитив немножко выбивается из этого. Одна «е», «э», она не удлиняется, плюс тто «о», «т -т -а», «пер Обратите внимание на иллатив, форму «михин». Так как в конце основы образуется длинное гласное, то по правилам формирования миенмуто и латива мы должны присоединить окончание сен, Я, конечно, сейчас сильно преувеличенно произношу длинное гласное. Поехали дальше и посмотрим теперь примеры, в которых будут происходить чередование копыт. Возьмем четыре слова: ушойтэ. Базовая форма слабая, одна т. Соответственно, в генетиве будет меняться на две т. Портитив тоже слабый. Пюге там у нас беглая ко. В генетиве она проявляется. Пюхен. Ранне 2n меняется на nt, тайде д меняется на «т». В этом типе слов довольно-таки много слов, в которых будут происходить чередование Q «т». Будьте внимательны. Записываем то, что у нас получилось в нашу табличку, и переходим к последнему столбику. Слова, у которых в конце будет длинная гласная, либо две разные гласные. Эти слова мы также поделим на три части. В первой будут короткие слова, односложные, в конце которых будет либо длинная гласная, либо две разные гласные, то есть дифтонг. Второй столбик – это длинные слова обычно двусложные, в конце которых будет длинная гласная. И третий столбик – это длинные слова, двусложные либо длиннее, в конце которых будут две разные гласные. Теперь быстренько посмотрим, как они будут изменяться по основным падежам. Возьмем для наглядности слова с разными окончаниями. В генетиве ничего особенного нету, Партитив у них разный. Обратите внимание, что у слов, которые оканчиваются на «э-а», e либо EA, возможны два варианта партитива. Можно просто сказать длинную а, либо можно прибавить TA. Самое интересное, конечно, это форма иллатива. У всех слов они будут разные. Смотрите, в этом типе слов встречаются все три варианта окончания иллатива. Вот, в принципе, все и готово. Хотя нет, прокомментирую еще один момент. Возможно, кто-то уже и сам заметил, что в слова, заканчивающиеся на «а», затесалось пару слов э, на две гласные. Почему я их поместила именно в этот столбик, а не в последний? Потому что они будут изменяться по тому же принципу, как и другие слова, заканчивающиеся на одну «а». Это связано с делением на слоги. Табличка, возможно, получилась не очень красивая, надо бы ее немножко причесать, но пока пусть будет так. Скачивайте ее в описании к видео, к этой теме мы еще вернемся. Позже рассмотрим эти же типы слов в новом множественном числе, а пока смотрите другие видео.